Неужели день героев настал? Так, я возьму с собой говядину с карри и брокколи. Все, мне две штучки хватит на обед. Если вы не хотите, то не берите. Давайте что-нибудь. День героев мы будем. Ты что тут все собираешь? Я не ты не офигел? Садиться на стол. Да, Тебя не учили то, не что не ты один тут находишься? Я люблю, мне мы все, ходить, мы тоже надо. любим. Ты тут хочешь все собираешь? Офигел, что ли? Не расходились мои скелеты, О Какого? боже, что это такое? Это день бражника? Привет. Какой день? Привет, ага. День бражника. Привет, бражника. Это день. бражника. Бы... Бражник, ты бедный день. Бражник, ты знаешь, что ты такой что я тебя... Так, а, маскировка включена. Да, Можно да. идти. Меня, Лишь бы скорее мистер а. Бак и остальные герои пришли и победили их. Дракон уже сражается а -а -а. на месте. И какой-то э, лис сидит на крыше и играет с удочкой. Пока у нас тут летают стрелы в людей. Давай-давай, бери. У меня Я, уже в голову одна. У меня, конечно, много вопросов. Эти пыльские люди, сюда. Я убью вас, блин. Скотина. Где же... Ау-ау-ау. их огонь. какие листы пытаются их победить своими силами? Я уверен, что ребята уходили на справятся сами. Уходи. Я не Открыл, быстро. Ты попал. Это опасно. Быстро. Это опасно. Я сломаю пол. Уходите. В дом, быстро вам. Это тебя, Костя. Только сломай, ты будешь мне восстанавливать это всю ночь. Ты меня понял? Все, пока. Быстро вам, быстро люди... Какой -то, какой -то мут, мутант как-нибудь. Какой-то мутант какой-то. Слышь, ты чё обнаглел? Домой, быстро. Ай, конечно. даже поесть не дали. Спасибо. Это относится к тебе, Мистер такой Блэк мутант, домой. Остальные герои одерживают победу. Нет. Нифига не одерживают да, победу. Нет. Становят только больше. Блин, прям при мне. На ошибке Ну давай. Так, да, но сюда тебе сюда. это ничего не дало. Ай-яй-яй. Давай, офф, блин, так, помоги, нет, вверху. не оплодизируйся. Блин, да Погодите, герою надо отступить. Так, мне надо помиловать. Уходим, уходим, уходим. Уходи, да? ты мой скелет. Мне даже пожрать не дадите, спокойно. Нет. Свой. А, уйди, надо купить золотые яблоки. Люди, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, ты Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Линдю, Домой, Флис, быстро, домой, уходи. Тупой, не Плюс, взял, да? Чё? Не супер, Ох не супер? Давайте, Тупой. Ну Бак, Не ходи домой. Не ходи никуда. что ли, слишком. Мистер Фак, ал ⁇ Не вижу, что Слышь, ты что-то. Ты что-то стенки ломаешь, обнадеваешь, что ли, эти а а а сейчас а лицу сломаешь. Уходи домой. Тяну, алло, Бака, дверь. Всю ночь восстановишь, да, суши. Уходи. Уходи. Граждане, уходите домой. А тут... Это опасно. Уходите домой. В ситуации летает куча окон. А, Причем тут есть злодеи одним, а, которые да, очень... Да. Хм. Каким образом? Ну, попытаться сделать так, чтобы они за нами побежали, да. Побить всех. Так, вы где герои? Туда перевоплощайтесь, смотрите, чтобы вражника не было. Мы тут. Тут у нас. За как... вражника я сейчас вообще не наблюдаю. О, привет. Где? Приветики скелетики. Вот. Изгнала куму из Из вас из всех изгналась кума. Убивайте спироскелетов, я От... разберусь потом с акумами, потому что, сп... чтобы акумы ни в кого Если не поводить все. Если это скелеты, то их уже не победить точно. Не думал, что обычные Много скелеты не... будут сильнее Драк... меня. Драк... Ой, а? она простите. Че они такие мощные? Очень мощные, не... моя... а, это... в, в воде они не будут откидывать. А а они меня этот меня... говняжный бьет. Нет, моя нет, кружащина нет, нет, нет, не все лишь не все вселитесь. вдвоем не летят. Не вселитесь. Пора изгнать демона. А он не, может в нас не волнуемся, и тогда уже не вселится. И не бесимся. Мне страшно, между прочим. Уже лица обесится. А мне не страшно, мне Тут... больно. Они больно, так, больно. так мотивировались. Скорей! Компетизировался еще раз один скиле. Сейчас это разберется. Не-не-не, не, не, подехать, нет, его не надо его вот до того, как он станет супер. <сес> этот Не <сес> Я <сес> вам <сес> выломаю <сес> потом мозги вам. А что он вам не Я вам Мать, выходить, какая? выходим, закрываем дверки. Иди сюда. Давайте захватываем его. его Присоединись к нам Кто и поймешь он? нашу, Мы нашу силу. Да. Так, так, так, так, так. Мистер за Баг, мистер, Баг. да. мистер Багом. Ты поймешь, как круто И с нами. Согласен. Да, Мы сделаем вот легче. Ты можешь выбрать потом любой талисман. Так. Мы сделаем легче. Так. Убью так, его. Все, изгнали Ли... его а -а -а. вот, талисман. Так. Изгнали его одного. Лиса, Лиса я из тебя Лиса, изгнал. талисман, быстро. Быстро. Ага. Приказный. Лисичка, ну, давай, бей их. Меня узнали, о так что обойдешься. Я разберусь с тобой, мистер Бак. Ну давай. Я буду вас по одному выводить. Мистер Бак! Иди сюда. Нет, не тебя есть. Нас двое. Нас двое. Мы выиграем. Я знаю, как я сделаю. Сейчас я загрю этих... Аккуматизированных, из них изгонится вся акума, и значит, из вас изгонится. Давайте, изгоняйтесь. Изгоняйся, акума. Изгоняйся. Давай. Давай, изгоняйтесь. Дракон молнии. Дракона и. Дракон. молнии. Нет. Нет, нашей деревья. Чудесные мезо. Тебе Я уже не никто понимаю. не поможет. Давайте, изгоняйтесь. Не подведи меня. У меня есть идея. Пока. У меня есть план Капкан. Я не понял. Что? Надо мне просто контролировать. Кто? На а, тебе. Эй, вот это. Бражный, глупый. Вот Почему эти гонимы не розовые? Какие-то тупые. И вот это. Нет, еще вот разберемся это. разберемся с сынкой, а потом разберемся с, моты... с мотылечком. Ты что, офигел? Дайзик. И... Идем. Нам поможет бражни. сила. М Мало мы э э сила Мартышки. Я иду, сила Мартышки нам поможет. Я тебе расскажу один секретик, бражник. Да. Мы ней завладеть, не, не так легко. Теребалог. Так так так Но идем идем. Ты Ладно, я, я, попал? Я, я попал в одного переполоха. Так, сейчас должны были... Надо изгнать дракона. Из всех да, должны я. были изгнаться еще сакуны. Но это Лисова. эффект. Давай, я тебе помогу, лисичка. Эффект пятиминутный. Не, не так уши просто э, углы. Мне удастся. нас. что, как он за свежий? Я так. ничего не вижу, как бегать слишком долго. Теперь у меня есть план. Не детрансформируйтесь, вас видно из-за запас... подсвещения. Изгоняйтесь, из него. Из вас уже из всех Придись. изгналась она. Шиво, блин. А, бражник, лоханись. Я уже переполохом попал в одного. Поэтому из вас и всех уже изгналась Куба. Ага, теперь мы тебя убьем, я. Бражда. Ну кто же Испортишь такой праздник. А? Я перезарядил силу. Теперь а мне трансформация. Нужно... Теперь мне понадобится да, этот это талисман. Муло. Слияние. Господи, Нет, у меня есть другой План. Может за вражником, а может гадать? Привет, вражник. Давайте за ним. Ок. Это когда... новый герой? Мультимыш? Да, новый герой. Титимуло. Слияние. Откуда у тебя там лежит? Допустим. Допустим, там будет. Может удастся его закрыть щитом? Я сам закройте, покажу. закройте. Нет, надо что сказать. Выключай щит. Выстрейте, Мой подарочек какой-то фальшивый. Он у меня не работает. А не все, работает? Надо Это даже отойти. Я его призвать не могу. Не И стать вы... кое-кем, а надо другим. А, Ой, Бражник! Там рядом Бражник. Мы, мы за ним я Не нет, нет. считайте, пополняйте домой. Я вам... Мы за ним последим. Он на дома отрягает. Нам надо изгнать окуну из дракона. Он, он в доме. Он, он, он в доме у далеко. Я вижу его. Где он должен быть? Проверь в этой комнате. Нет, нет, нет, закрывай дверь. Закрыл на замок. Нет, не на замок. Ладно. Он Где он? Но он не мог убежать. <сёк> Ой, Иди. кто... Вовсюду да летает от рук. Эй. Живи. Шара живой. Руководство. Маленький у сила, но как раз таки сильный, да? Исцелите. А Лети, мой маленький мук, и исцели его. Потому что он э, под влиянием опыта. Да, боже, живой. Так, теперь нам нужен мистер Бак, а, чтобы исправить этот весь хаос. Помогите выбраться. Наведи, наведи. Я пойду его поищу. Не надо детрансформироваться. Подожди, я мистер Бак. Мистер Бак, девочки... Я занят. За мной не ходить. Ладно. Ладно. Мистер Банзан. Она <свес> наверно скоро придет. Подожди. Рапа, скучаешь? Почувствовал <свес> эту мощь, которую почувствовал. Алло, так. ты идешь к цему? Он мистер Банзан. Я Бан? здесь. Вообще, Бибель, с помощью этой паци... посылки. Привет. Пока. Ещё... Все, на Надежда. Все Надежда. Он там будет. А? Где, где я? Ай, больно ты как, вы задолбали меня. Есть идея. Лиса гонится за враждеб. Уйди. Мы будем копать мою могилу? Нет, получше, мой мотковник. Так, спасибо Пегасу пробил. и моему шансу. А теперь... Чудесный мистер Бааааа. А, по-моему, Помо... по С помощью талисмана Баникса я все исправлю. Ну что, ты попался? А давай по свой талисман. Перепутал. Телепортируй, телепортируй меня к себе. Может, ему подарок подарить? Он Ладно. Пусть он тут... Ладно, пошлите. Стойте, мне, чтобы убрать эту фигню, надо тоже использовать чудесный мистер-бак. Ждите меня здесь. Мне О, надо и трансформироваться. А подарочек? Давай тебе, может, я полегче. Стой, дакушу. Я Суперша. Чудесный мистер Бак. Я все исправил. И теперь мне надо исправить с помощью Трайсмана Баникса Все. Так, сейчас. О. У кого-то есть морковка. У меня. Вот, дай мне морковочку. Где ты? Дай морковку. Она... А, не, не брошен, оказалось. Так. так, мне надо вот идти сюда. Кто? Так, покормить. Это кто? Это кто такой? Я лечу, лечу к вам. Это кто? Кошка? Ой, все. Я Словец. отправляюсь в будущее. прошлое, короче, исправлять ваши ошибки, чтобы вашей личности никто не знал, что он мражник их забыл. Все, я полетею. Так, герои. Тут тут Феликс, люди, тут Феликс. Мочите его. Люди, тут Феликс, assembly... Егор, да, Феликс, ой, Дракоша. Я потом с тобой Феликс берусь. Дракоша, подарок тебе должна полечать. О, привет, бражник. Дракоша тебе должна полегчать. Бывший бражник. Так, так. Пегила, пойдем. Пегила, пойдем за мной. Я с тобой поговорить. Наверх. О, дракоша. Поднимайся давай сюда. Дракончик. прыгай. Шригай. Дракончика в а У кого-то есть тысячи, я потом отдам. Я ли тут а -а -а. Спрятался, я спрятался? Это убраженька. Я ли тут спрятался? Надо спать, это друзья там делают. Так, надо аккуратнее. Кто-то а так? Ваши намазали? А -а -а. Дракон, дракон, дракон. Поэт. Так, так, так. Это бражник сегодня тут разозлился. Так. Мне надо ты хочешь, тебе сказать. Пошли назад. тебе хочу сказать, надо пойдем. Я следил там. Я надо из самого одного. Хочу... Куда вы все идете? И куда мы так поговорить с ним? Ну-ка отсюда. Мы тут поговорим с ним. Ладно, пойдем сюда. Пойдем сюда, поговорим. Да, вот сюда. Вот спасибо, что поговорили. Это Эт. а что это? Ну, всем хватит. Раз. Это что примерно. Где-то. Значит, подадим. часов деревьев? О, Это, э Сабина, там, вратитель. Держит пиццу. О, стоит. Две музыка. Держи. Держи. Держи. Ты знаешь какой-нибудь запасной? Бомбас. Бомбас. подарочек Надо. Я ну, Раз не открывать, я сверху к ним зайду. Стой! Я тебя пить. Стой! Стой, снился, и мы уходим. Я тебе дам? Эй! И маринет, ой. Маринет. Ой, маринет. Я тебе подарок принял. Ладно, пиццу, дружище. Ладно, ла ла ла ла ладно. Ладно, А Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, передал битву передал битву перезакажите пожалуйста да да да да да да да да да да да да да по одной да да Вижу, там уже кто-то брал. И давайте посидим и спразднуем день... день Героев. Вот. От фрунсколы от... как-то от... от... голове помутнело. что уже...